Здравствуйте! Видео подготовлено ООО «Промвектор» – заводом-изготовителем оборудования по производству более 10 видов кирпича и иных востребованных строительных материалов. Представляем краткую презентацию производственного цикла линий по изготовлению кирпича. Презентация состоит из двух частей – холостого прохода и с загруженным инертным материалом. Линия состоит из семи главных модулей, и сейчас мы коротко о них расскажем. Производственный процесс начинается с загрузки инертного материала в бункер объемом 3 кубических метра. В данной линии используются бункеры емкости разнообразной формы и объема, предназначены для приема и накопления исходного сырья, а также распределения промежуточного продукта. Из бункера инертный материал посредством ленточного транспортера, который предназначен для транспортировки заполнителей, песка, щебня мелких фракций и жестких бетонных смесей по определенным линейным трассам, поставляется в просеивающую систему. В качестве просеивающей системы в линии используется сейлка УПУ-3.1, предназначенная для механизации процесса отделения сыпучих материалов от посторонних примесей. Отвод крупных фракций производится в противоположную сторону для исключения возможности смешивания. Изготавливается с фракцией от 3 до 7 мм, производительностью до 10 тонн сыпучих материалов в час. Загрузка материала для просеивания может производиться как вручном, так и в автоматическом режиме. В дальнейшем просеянная часть материала поступает на транспортер по направлению к дозирующему комплексу. Об этом мы расскажем позже а крупная фракция, не соответствующая необходимым параметрам, отправляется на круто-наклонный транспортер, который способен поставлять материал на высоту под углом 45-50 градусов. С круто-наклонного транспортера крупная фракция поступает для переработки в молотковую дробилку SMD-112, предназначенную для измельчения малоабразивных, нелипких материалов. После измельчения материал по транспортерным линиям снова поступает в просеивающую систему. Представляем обзору вид и расположение модулей всей производственной линии. Бункер с инертным материалом, транспортеры, сеялка, дробилка. Бункер с цементом и шнеком, дозирующий комплекс и главный узел, гиперпресс с маслостанцией и охлаждающей системой. Вторая часть презентации будет посвящена производственному циклу с загруженным инертным материалом. Материал после необходимой обработки поступает в дозирующий комплекс. который состоит из двух узлов веса измерительного терминала и бетона смесителя дозирующий комплекс предназначен для весового дозирования инертных вяжущих материалов цемента и поточного дозирования воды с последующим смешиванием и подачей сырья в прессы полусухого прессования строительных материалов система управления комплексом полностью автоматизирована разгрузка бункера дозатора и смесителя осуществляется автоматически затвор пневматический загрузка дозирующих материалов осуществляется в автоматическом и ручном режимах. Приготовленная дозирующим комплексом смесь поступает по транспортерной линии в пресс для формования. Гиперпресс ПГКМ-2202 – основной элемент производственной линии. Пресс двухстороннего действия с рамой из лигированной стали толщиной 70 мм. Предназначен для формовки двух изделий кирпича за цикл методом полусухого прессования при усилии до 246 тонн. Конструктивно станок состоит из трех узлов пресса, маслостанции и системы охлаждения, управляемых системой автоматизации процессов. Пресс оснащен сменной матрицей, что позволяет наладить производство более 10 видов кирпича, в данном случае пустотелого. Производительность одной линии до миллиона кирпичей в год. При одной рабочей смене и одном прессе в линии определяется по формуле умножение 500 кирпичей в час на 8-часовую рабочую смену и на 250 рабочих дней в году. Доходность от 4 до 15 миллионов рублей в год с учетом расходов. Себестоимость одного кирпича составляет от 8 до 15 рублей. Продажа от 12 до 30 рублей. Доходность, соответственно, от 4 до 15 рублей с учетом основных товарных расходов. Зарплата, электричество, амортизация, упаковочный материал. Гарантия на быстро изнашиваемые детали, вкладыши матрицы и пальцы пустот образующего узла 400 тысяч циклов при реально подтвержденных 600 тысячах с большим потенциалом остаточной износа стойкости, что равно изготовлению 800 тысяч кирпичей. Остальные детали имеют значительно больший ресурс. На этом мы завершаем нашу краткую презентацию. Для более детальной консультации или получения бизнес-плана по извлечению прибыли при использовании нашей линии заполните свои данные в форме обратной связи, расположенной правее от видео, если вы находитесь на сайте. Если вы просматриваете это видео на стороннем ресурсе, переходите по ссылке promvector.rf Ответим на все интересующие вас вопросы.